Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы и партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Александра. Вопрос следующий. Можно ли оплатить задаток для участия в торгах не с расчетного счета ИП, а с личной банковской картой? Давайте разбираться. Действительно, при оплате задатка очень важно соблюсти все требования. Задаток должен прийти вовремя, он должен прийти по при реквизитам, указанным в сообщении о проведении торгов. Нужно написать правильное назначение платежа. В некоторых случаях также очень важно, откуда пришел задаток. Идеальная ситуация, если вы участвуете в торгах в качестве индивидуального предпринимателя, оплата должна прийти с расчетного счета данного ИП. Если вы участвуете как физическое лицо, оплата должна поступить от данного физического лица. Но бывает ситуация, когда мы не можем оплатить с этих расчетных счетов по каким-то причинам. В этих случаях, чисто теоретически, вы можете произвести оплату с других расчетных счетов. Как и в вашем случае, Александр, вы можете оплатить с личной банковской карты, а не с расчетного счета ИП. Единственное, что в этом случае рекомендуется, вам необходимо обратиться к конкурсному управляющему с уточнением данной информации, примет ли он данный задаток и допустит ли он вас торгам, если вы сделаете оплату задатка таким образом, как вы хотите. Я желаю вам успехов на торгах, желаю, чтобы ваши задатки всегда приходили вовремя всегда вы все делали правильно. Отличного вам настроения. Если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезным, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал и всем пока!